Друзья, всех приветствую! В этом видео я расскажу вам о маркетинг-плане компании International Development. По нему вы сможете определить, насколько компания будет перспективна в будущем и оценить ее стабильность и долгосрочность работы. Но сначала я расскажу вам чуть подробнее про маркетинг-планы в целом. Фактически, их существует три вида. Первый – классический ступенчатый. Участник приглашает к себе в команду людей, и у него выстраивается своя структура. Процент выплат увеличивается в зависимости от ранга, который достиг человек. Данный маркетинг-план используется в классических MLM-компаниях, в которых есть востребованные товары либо услуги. Как правило, такие компании работают довольно долго. Ярким примером является компания Amway, которая работает уже более 65 лет. И оборот данной компании превышает 8 миллиардов долларов в год. Второй – линейный маркетинг или его еще называют равноуровневый. Он характеризуется выплатами фиксированных процентов от разных уровней вашей структуры. Данный маркетинг-план хорошо себя проявляет в компаниях, где присутствуют обязательные крупные личные покупки. И третий маркетинг-план «Матричный» бинары, тренары и подобные. Данные маркетинг-планы применяются в компаниях для бурного старта, но в долгосрочной перспективе показывают себя крайне нестабильно. Например, в Китае матричный маркетинг-план вообще запрещен на законодательном уровне. Компания International Development выбрала для себя первый вид маркетинг-плана а именно классический с отрывом в различных рангах. Это сделано с целью долгосрочного и стабильного развития бизнеса International Development, который связан с продвижением на рынок таких товаров, как Marketplace, где представлен ассортимент различных производителей, обменный сервис International Development, дисконтная программа. Давайте подробнее разберем маркетинг-план компании International Development. Как вы видите на слайде, у компании есть несколько ступеней карьеры, которые достигаются путем суммарного товарооборота вашей структуры за все время. При этом данный товарооборот фиксируется в SEED, что эквивалентно доллару США. Маркетинг-план имеет 20 квалификаций – от янтаря, где начисляется 5% от оборота структуры, до алмаза 15 – 15% с оборота структуры. Накопительная система дает возможность абсолютно каждому достичь максимальной квалификации и получить все бонусы, которые предоставляет компания. От наушников Apple до двухкомнатной квартиры. Обратите внимание на слайд, а именно на бонусы, которые заложены в маркетинг плане. Автомобили от компании разного класса, путешествия и современная техника – все это вы сможете получить благодаря бонусной системе. Более того, при обороте товаров в вашей структуре в направлении Life ID вы получаете за оборот структуры проценты ровно в два раза больше в сравнении со стандартным маркетинг-планом. Вторая часть маркетинг-плана имеет название «Дополнительный бонус за товарооборот структуры». Компания нацелена на дополнительную поддержку лидеров структур, которые реализуют именно товары. Поэтому обратите внимание на слайд. Благодаря второй части маркетинг-плана вы сможете получить дополнительные бонусы от 100 сит до 1,5 миллиона сид, если ваша структура сделает соответствующие товарные обороты от 1000 сид до 50 миллионов сид. Данная часть маркетинг-плана также имеет накопительную систему, поэтому каждый сможет пройти ее с разной скоростью. Более активные – максимально быстро менее активные, более плавно. При этом учитываются условия достижения оборота. Не более 50% с оборота большей организации для достижения баланса развития ваших структур. друзья. Компания International Development имеет очень денежный, стабильный и динамичный маркетинг-план. Каждый сможет повысить уровень своей жизни. Вы достойны самого лучшего вместе с компанией International Development. С вами был Евгений. До новых встреч!